Пять причин, почему стоит посетить Албанию. Всем привет! С вами Елена Таганок и агентство ТурБанжур. Итак, начнем. Первая причина – это виза перелетов. всего два с половиной часа из Киева и ты уже в аэропорту Тирана в Албании. Вторая причина – это разнообразие пляжей. Здесь и галечные, и песчаные, и два моря на выбор: Адриатическое и Ионическое. Третья причина ⁇ это, скажем, недорогая инфраструктура по сравнению с другими европейскими курортами. И даже сами европейцы любят здесь отдыхать. Четвертая причина, причина ⁇ Четвертая причина. всего 30 минут, и вы находитесь абсолютно в другой стране, в Греции, на острове Корфу. Можно совместить Албанию с Грецией и посетить сразу две страны за одно путешествие. И пятая причина – это то, что очень многие украинцы любят – это хороший, большой выбор моря морепродуктов и что очень радует все свежее, готовят при вас сразу в ресторане. И, в общем-то, по доступной цене. Ну и, кстати, если говорим уже о деньгах, то стоит с собой брать лучше больше наличных денег евро, а дальше вы сможете уже оплатить или местной валютой, или евро. Карточки принимают мало где, и PayPass, ну лично я здесь не нашла, поэтому лучше брать с собой карточку с собой. Ну, на этом мои причины закончились, если у вас есть что добавить, обязательно пишите, ну а мы вас ждем в тур Бонжур, бронировать Албанию и выбирать самый лучший отель и курорт для вас. Всем пока!